Доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать в программу «Успех». Я сегодня начну о внутреннем спокойствии, но прежде чем я расскажу вам об этом, попрошу вас подписаться. Здесь нажать сюда. Да, вот сюда. Э, кликайте. Что ж, если вы нажали, то вы классные пацаны. Если вы пацаны. Ну а если вы девочки, то вы еще милее. Что ж, давайте начнем. Так, давайте начнем. Что такое внутреннее спокойствие? Это величайшее человеческое благо. Без него ничто не имеет ценности. За душевное спокойствие вы боретесь всю свою жизнь. Обычно вы оцениваете правильность своих действий в определенный момент в риме, исходя из того, какое душевное равновесие это дает. Запомните! Внутреннее спокойствие – ваш внутренний компас. Когда вы находитесь в гармонии со своими ценностями и со своими внутренними убеждениями, когда в вашей жизни существует баланс, вы испытываете внутреннее спокойствие. Внутреннее спокойствие, гармония очень важны для оптимальной производительности всех человеческих сообществ. Будь то отношения с друзьями и членами семьи, или отношения в школе, где вы учитесь. любая взаимосвязь между людьми, укрепляет гармоничные взаимоотношения. Все манеры, мораль, этикет и дипломатия формируются вокруг желания каждого человека не нарушать внутреннего спокойствия других и сохранять свое собственное. Что ж, на этом я закончу. Если вам эта информация была нужна, и мы вас удовлетворили, то, пожалуйста, подпишитесь.